Приветствую вас, мои родные и мои любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Тельца. И, конечно же, данный прогноз, несмотря на всю его точность по вашим же откликам, он достаточно общий. Если вам необходима моя поддержка индивидуальная, то вы всегда можете заказать индивидуальный гороскоп на неделю, где мы рассмотрим с вами ваши отношения, финансы и здоровье на каждый день вы получите рекомендации, а также вы можете заказать на каждую сферу отдельно прогноз на месяц, где также на каждый день я напишу для вас самые ценные, самые точные рекомендации. Как заказать или посмотреть пример прогноза, вам достаточно перейти на наш канал, подписаться на наш канал, и под этим видео вы увидите ссылки на то, чтобы вы увидели пример этого гороскопа. А сейчас, конечно же, тельцы для вас. Что же вас ждет на этой неделе? Вот Тельцы на этой неделе могут почувствовать некую усталость от шума и суеты повседневности. Возможно, вам захочется какое-то время побыть в уединении, в тишине, чтобы восстановить свою растраченную энергетику. И это вам вполне, мои родные, удастся. Звезды советуют сосредоточиться на духовных практиках и самосовершенствовании. Это вибрационно самое лучшее время для вас, для того, чтобы привести себя в порядок. Познание своего богатого внутреннего мира станет для многих тельцов входом в мир удивительных открытий. Вы сможете научиться контролировать свои внутренние состояния благодаря медитативным техникам или духовным практикам. Обретение гармонии души и тела – это достойная и вполне посильная для вас задача. В обыденной жизни это хорошее время для свободного труда на фрилансе или на удалении. Вы преуспеете в урегулировании финансовых вопросов, Особенно по части погашения или взимания долгов. То есть если вы кому-то должны или вам кто-то должен, это лучшее время разрешить этот вопрос. А что же у тельцов на любовном фронте? Влюбленным тельцам эта неделя доставит внешней э, решительности, но ясность окажется мнимой, чувства и мысли, и планы еще будут меняться. Еще меньше э, конкретики сулит поведение партнера. В первой половине недели вам стоит быть тактичнее. В воскресенье не повредит общая сдержанность, а ситуация, которая в другое время дала бы вам все карты в руки, вот в этот раз чревато проблемой. Главной ошибкой может стать преждевременная информация а, или опрометчивое действие с вашей стороны, к которому партнер еще не готов. А теперь, конечно же, финансы и карьера. У тельцов на этой неделе может улучшиться финансовое положение. Возможны дополнительные поступления в ваш бюджет от деловых партнеров и клиентов удастся успешно урегулировать вопросы с налогами и выплатой компенсаций например могут поступить налоговые вычеты на ваш банковский счет быстрым темпом идет погашение долгов в бизнесе также в конце недели вам могут предложить участие в новом проекте однако не торопитесь соглашаться убедитесь что все чисто с точки зрения выполнения норм закона потому что подписывая договора на этой неделе соглашаясь на какие-то проекты, особенно долговременные, очень важно будет уделить именно юридической договорной части проекта, поэтому читайте договора и смотрите, что вы подписываете. Ну что, мои родные, вот такова будет ваша неделя. Свое спасибо вы можете выразить в виде лайка, ставьте пальчик вверх, нам это всегда приятно. И, конечно же, поделитесь максимально с людьми этим прогнозом. Возможно, кому-то он действительно будет в данный момент очень-очень кстати, и они вам выразят вашу благодарность, и вы получите сполна. сети добро, жмите на все кнопочки в соцсетях. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда первыми, кто узнает о выходе нового видео, прогноза ответов на вопросы или прямого эфира. А я говорю вам на этом до свидания. С вами была Елена Дегурова, Содружество яркожителей, и обещаете стать еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные!